Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы с вами говорим про то, как быстро выйти из депрессии. И я сразу хочу вам сказать, что, скорее всего, то, что вы сейчас называете депрессией, ею не является. В большинстве случаев люди имеют определенное состояние и ведут определенный образ жизни. Например, у них негативное представление о будущем, апатия. Ощущение безысходности, отсутствие удовольствия в жизни, слабость, постоянные дискомфорты в теле, головные боли, напряжение, упадок сил, отсутствие аппетита, бессонница, различные негативные мысли в голове, отсутствие интереса к чему-либо, постоянная попытка себя заставлять, то есть. Это некий образ жизни, когда человек сидит дома, смотрит телевизор, не убирается, реже начинает мыться и так далее. И вот все, что я сейчас описал для большинства людей, именно это называется депрессией. Но это не является депрессией. Это можно назвать только депрессивным состоянием на фоне каких-то проблем. И когда люди говорят, как мне выйти из депрессии? Как мне быстро выйти из этого состояния? Вам нужно понять, что вы должны обратить свое внимание не на это состояние, не на депрессию, не на то, что вы это называете. Очень легко запутаться в этих вещах и думать, что я сейчас значит, определился, что у меня депрессия, и пойду эту депрессию решать. То есть я пойду... Решать способы, как мне поднять себе настроение, как мне стать более мотивированным, как мне начать получать удовольствие от жизни, как мыслить позитивно. И вы все вроде это делаете, но это никак не меняет вашу ситуацию. Вопрос, почему? Дело очень просто в том, что вы пытаетесь работать со следствием. То есть то, что вы называете депрессией, на самом деле это депрессивное состояние на фоне каких-то проблем. И вот пока вы эти проблемы не уберете, ваше состояние будет являться таковым. То есть, можно сказать более грубо, то, что вы сейчас в таком состоянии, это так и должно быть, учитывая, какие у вас проблемы. Я вам приведу несколько примеров. Предположим, что вы, у вас произошла потеря. Например, вы потеряли близкого человека, утрата. Или утратили отношения, или с вас бросились, с вами развелись. То есть вы переживаете утрату. И в этот момент, пока вы переживаете утрату, у вас будет депрессивное состояние Это происходит у всех людей И поэтому здесь вопрос в том, что вам нужно быстрее пережить утрату Тогда вы выйдете из депрессивного состояния Если у вас ничего в жизни не получается, вы безработный, у вас э, кредиты, у вас э, разорился бизнес то вы опять же столкнулись с серьезной стрессовой проблемой, которую надо решить. И пока она не решится, вот этот гнет стресса, гнет этих всех проблем пока он на вас давит, вы будете иметь депрессивное состояние. Ну, то есть представьте себе человека, у которого горит дом, все его имущество уходит, то есть он видит как горит его дом, все, что у него было за всю жизнь, все сейчас горает на его же глазах, а он радуется, веселится и играть на гармошке. Не бывает такого. Человек будет страдать, переживать, думать об этом. И пока эти проблемы, реальные проблемы существуют, вы будете в депрессивном состоянии. Поэтому Поэтому в первую очередь вам нужно решать эти проблемы, начать движение и решение к этим проблемам, решать их как-то, и автоматически ваше состояние будет меняться. А вот если вы хотите оставить все свои проблемы, это могут быть и эмоциональные, физические, психические, тревожные проблемы. Если вы хотите их не трогать, а типа попытаться сделать так, чтобы на фоне этих проблем у вас было хорошее настроение, бодрость, отличное состояние, вы обречены на провал. Потому что пока у вас есть серьезные проблемы, именно они формируют ваше депрессивное сегодняшнее состояние. Поэтому, чтобы быстро выйти из депрессии, решите все проблемы, которые вас к этой депрессии привели. Если у вас тяжелые отношения или у вас нет отношений, вам нужно изменить обстоятельства, в которых вы находитесь. Для этого нужно совершать новые действия, которые эти обстоятельства меняют. Но здесь вопрос в том, что вы можете сказать, вот у меня случай, а вот как мне в моем случае, наверное, у меня нет выхода, я не могу. Нет, дело в том, что вы просто не готовы делать что-то другое, что-то новое, что позволит поменять ситуацию. Как только бы вы начали делать новые действия, ситуация бы изменилась. Поэтому в первую очередь нужно понять, что ваша депрессия – это не депрессия, это ваше депрессивное состояние на фоне каких-то проблем. Пока эти проблемы вы не решите, вы будете оказываться и продолжать быть в этом состоянии. Сколько бы вы медитации, какого бы позитивного мышления, сколько бы успокоительных вы не пили, ваше состояние все равно сохранится, потому что оно такое должно быть. Такое происходит со всеми людьми, у кого этот, э, эти проблемы есть. Но эти проблемы могут быть не всегда все физического характера, то есть не всегда реальности. А проблемы могут быть эмоциональные. Кризис среднего возраста, ваше негативное представление о себе, ваши другие эмоциональные... То есть могут быть обычная нормальная жизнь, но вы с течением времени накапливали тревожные события и у вас высокий уровень тревожности Этот высокий уровень тревожности формирует депрессивное состояние Высокий уровень негативных эмоций, злость, раздражение, то есть постоянное тоже формирует депрессивное состояние И получается, что пока вы не уберете причину вашего депрессивного состояния, какая бы она ни была, а их обычно, кстати несколько то есть и тут такая и тут и тут и они все вместе формируют это состояние пока вы эти причины не уберете то есть вот эти вот то что привело те проблемы которые привели к депрессивному состоянию ваше депрессивное состояние продолжит но как только вы эти проблемы начнете убирать то есть перестанете думать да я сейчас в таком состоянии у меня упадок сил у меня ничего делать не хочется все я не буду с этим думать я не буду это делать я не буду пытаться это исправлять я буду пытаться исправлять то что к этому привело и вот когда вы начнете исправлять, малейшие изменения будут тут же отражаться в изменении вашего текущего состояния. И если вы убрали проблему, вы автоматически вышли из депрессии. Поэтому легкий способ, быстрый способ, скорость, скоростной способ выхода из депрессивного состояния убрать ту проблему, которая к нему привела. Поэтому используйте это. Если остались вопросы, напишите, я постараюсь снять видео, которое ответят на ваши вопросы. Всем пока!